жизни речение медленное небо земля небо бесконечное возвращение к источнику из ничего кто создал это и становится Прервись, прервись дыхание, свернись, свернись в одно, в одно у, в одно гу, в одно